Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик, и сегодня мы с вами продолжаем печь блины. И блинчики у нас будут не обычные, а зеленые. Нам понадобится шпинат, свежий или замороженный, примерно 75 грамм, одно яйцо, 300 миллилитров молока, примерно 90 грамм муки, Примерно 1,5 столовых ложки растительного масла, щепотка соли, 1 столовая ложка сахара, но здесь по вкусу я расскажу чуть позже, и 1 чайная ложка разрыхлителя. Вы можете вообще сюда сахар не класть, если, например, вы готовите такие зеленые блинчики, закусочные. Например, вы будете в них заворачивать несладкую начинку, потом сливочный сыр, рыбку или еще что-то. Сахар можно вообще не класть. Ну, у меня такие они средние, поэтому 1 столовую ложку сахара я положу. Итак, что мы делаем? Первым делом мы берем шпинат, у меня замороженный. Его нужно разморозить и пробить блендером до состояния пюре. Я шпинат разморозил в микроволновке, и оказалось, что он у меня уже в состоянии пюре, поэтому дополнительно пробивать блендером я его не буду. Если вы используете свежий шпинат, его просто нужно мелко нарезать или измельчить в блендере. И теперь мы просто добавляем сюда все остальные ингредиенты. Сначала сухие, затем яйцо и затем жидкие. Молоко наливаем частями, я сначала добавила вообще 100 мл, хорошо сейчас перемешаю так, чтобы комочков не было, и затем добавлю уже остальную часть. Посмотрите, какое у нас прикольное зеленое тесто получилось, и оно такое с пузырьками, потому что мы добавили разрыхлитель. И вот здесь вот лайфхак, если у вас нет разрыхлителя, вы можете просто положить в тесто соду и лимонную кислоту или лимонный сок. Получится то же самое. Примерно 1 чайную ложку соды и 1 четвертая чайной ложки разрыхлителя. Наше тесто готово, нам остается добавить в него растительное масло, перемешать и пойдем жарить. Друзья, посмотрите, какие красивые у нас получились блинчики. Они на самом деле зеленые. И давайте сейчас попробуем как по вкусу, потому что я такие блины готовлю первый раз. Очень нежное тесто. Если хотите сладкие блины, все-таки сахар нужно положить больше, чем одну столовую ложку. У меня сейчас они получились довольно несладкие, но мне кажется, что сюда отлично подойдет какая-нибудь начинка, типа творожного сыра и красной рыбы, как я уже говорила, или... Их можно есть просто так Или даже завернуть в них фарш То есть для несладких блинчиков Для несладкой начинки, точнее Эти блинчики просто идеально подходят Ну и смотрятся они очень классно